мероприятий.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 в городах своего региона сформулируют нестандартные подходы и инструменты для улучшения качества жизни людей. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.